В перспективе я прогнозирую, что эта борьба будет продолжаться долго, тяжело, и на самом деле результата в ближайшие как минимум многие недели ждать не приходится. Мобильные отдельные орудия противника будут выезжать на заранее подробную позицию, выпускать несколько снарядов и уезжать. Из другого места будет выезжать другая пушка, выпускать несколько снарядов и уезжать. А вокруг всего этого будет вестись контрбатарейная борьба с обеих сторон. Когда противник будет отброшен от Донецка на достаточное расстояние, тогда прекратятся и ежедневные обстрелы. Тогда может, надо будет бороться именно с его тяжелыми ракетами, которые запускаются на значительное расстояние, и которые средством ПВО можно сбить, в отличие от 155 миллиметровых снарядов, которые фактически не сбиваемы имеющимися средствами противовоздушной обороны. А построить, извините, израильский железный купол, ну, это просто, во-первых, для этого у нас нет необходимой техники, во-вторых, это для такого огромного города, как Донецк, это дело многих лет. Поэтому, если есть возможность у жителей Донецка и Луганска уехать, особенно у тех, у кого есть дети, я советую все-таки уезжать. Лучше поберечь свою жизнь, поскольку это вот та лотерея, это смертельная лотерея.